Вот так вот наблюдаем за зоопарком. Ха -ха -ха. В общем, цирк за, за оградой интереснее. Ну, понятно, дело, когда на, на привязи не особо весело. Ну вот тем дебилам, кто считает, что у нас естественное что-то есть. Вот вам, сука, полосочка, блядь, полога, искусственная, горизонтально ровная. Плюс еще вон там стыковка, как она нашивается. Да-да-да, это ваше ебаное природное явление. Это я говорю к тому, что, блядь, все искусственное. вот эта ебаная зима, которая, блядь, только пак сделает, она нахуй не нужна. Тем, кто еще не въехал, поживите в сугробе, блядь, голым. Фу, блин, устал от долбоебизма двуногого скота и прочих там лапах и прочих дебилизмов, которые, скажем так, подцепляют долбоебизм от двуногих. Когда двуногое стадо в большинстве Тогда и четырех такой же ебанутым становится. Вот продолжение этой полоски ебаной. Ебаный цирк дебил. Фу, блядь. Добро постоянство здравым на пороге здравости. Всем здравым, особенно. Что хотел сказать, вот они. Нашли страфаре сине-зеленую. Сегодня у нас условно восьмое по навязанному числению. Актюня, 2022 лета. Так, в общем посмотрим в каком состоянии данные грибы. Ранжечина за мной бежит. Выскакал. Аккуратно. И, в общем начинаем сбор холмовых грибов. На улице тепло. Дождя сегодня нет. Пока что, надеюсь, пока и не будет. Пока я тут за грибами потом трудить буду, нужные дела. В общем, созидая лес, получаем благодарность в виде грибов, ягод, орехов. Немножко тоже еще засеиваю косточками разными. Вот, тут и яблони, и вишни, и финики. Глядишь, еще плодовых тут и для живности будет. Как-то так. Идем далее. Так, вот я нашел рядовку. Надеюсь, не червивая. Ну, я надеюсь, так. Ну, скажем так, всякое бывает. Вроде целое. Своеобразие это дырка самого гриба по структуре. Обычно бывает. По мере его роста. Так что пока у меня страфарий и рядовка сия. Так, немножко раскидал косточек. Ну, почти все раскидал, сейчас все докидаю. Ну, штучно, если будет другого цвета попадаться, буду заснимать. Разные грибы. А одинаковые буду не снимать. Есть только будет интересный момент какой-то такой. Ну, сейчас сходим, пособираем. Ладно, добра всем. Сейчас навели четкость. Вот еще один грибок у нас должен быть съедобный, блин. срезать, блин, тростение. глянем, насколько целый. Да, классно, видите, свежие. Лучше сюда. ножки закрываем. Я ножки не это, не выдергиваю, ничего такого. В общем, почти все косточки досеял, где-то примерно на данном уровне, туда-сюда хожу, потихоньку собираю. Ну, в основном идут разновидности рядовок и паутинников, ну, и с то уже идут, как-то так. Гриб поехал, у меня там влажные ведры. Ладно, пойдем далее. Сейчас из-за чего тут снимаю, решил от еле это заснять малость. Не знаю, как по четкости будет, но он такая, одна из самых здоровенных, двойная, которую я показывал. Ну, пока так, одни грибы. Косточки раскидал, сейчас тут хожу, смотрю, тут штучное в основном, наверное, но еще чуть туда поднимусь, посмотрю. Может, все-таки это... Пеньковые опята, более-менее где-то пошли, какие-то грибницы расчуханы есть, а так пока ничего особого нет. Ну, еще там не нерядовок несколько подобрал, но это не важно. Ладно, идем далее. Так, а блин, ну что. Вот еще типа опят, разновидности мелкой, перетруживатели древесины, о, блин раздолбил их не беру они маленькие очень слишком хотя съедобные так вот еще один грибочек у нас сейчас мы посмотрим состояние должно быть све... нормально хорошо так Тут эти, как у разновидности рядовок или как у паутинников, дохрена да и более. Фактически они все тут и произрастают. Так же как опять, как говорится, дофигища. Простыми словами. В общем, то, что разнообразие, многообразие, в принципе, тут есть. Главное, чтобы это не погонилось извне действиями. А вот такие порталы лесные, я через них влажу. Все вот эти арочные проходы, это по сути порталы своеобразные. Ну ладно, не будем на это отвлекаться, идем далее. В общем, нашел тут еще гриб, ну смысл-то не в этом, хотел показать не гриб, а хотел показать вот это вот дерево, которое на изгибе было, и дала дало на, на, раз, два... Ну, третий тут он не понял, что ли отсосил, что ли еще. Вот. Третий такой, это вверх. Как ни крути, все равно вся жизнь идет кверху, к свету тянется. Да, еще небольшую такую экскурсию, скажем, ну, показ. Вот видите, у нас чермики в основном вот такие мелкие стоят. Где-то сантиметров 15, высоту не более. И в основном без ягод, потому что их загаживают. В отличие от Светляка и Игоря, у нас сранцев больше, и посему им тяжковатее. Но я не только посему решил заснять тут. Тут еще грибы идут всякие такие. Вот этот съедобный гриб, я его уже даже и заберу, но сейчас не в этом суть. Хотел заснять мухоморы, а то мне претензии предъявляли, что у меня они какие-то такие уже бывалые, вот он пум, мухомор, который еще не бывалый. он вон стоит, кстати, тоже похожий на мухомора. Но я как говорил, есть здесь разновидные сыроежки. Но это мухомор, вот видите, по остаткам каймы и по... сыроешка Сыроежка на... чуть-чуть форму у нее другая. А тут у нас, тут у нас, тут у нас вот еще один мухомор, который, как говорится, бывалым стал. Ну как-то так. Но я-то не за мухоморами сюда спустился, поэтому пока прекращаю съемку, далее будет видно. Так, а вот еще три бывалых мухомора. Вот они стоят, такие великие мухоморы. Вон третий валом решил заснять на всякий случай, так как тут-то их порой очень много бывает. Тут у нас еще молодой, но уже бывалый. В общем, я идут они за мухоморами, порой вот эти ветки отламываю, чтобы они не мешались деревьям и грибы собираю, так что. Только съедобное и лекарственное не беру. В общем, тут еще один мухомер красный, который уже больше оранжево-желтый стал. Но... Так, тот я грибок оставил, и не стал за ним возвращаться. Ну от одного гриба не прибавится, не убавится. Но зато. проходим и подсобляем мало с местами леса так. туда сюда туда сюда рядами кругами не сказать что хожу так это у нас уже того какие-то мы их брать не будем если даже и удобная, смысла нет, не Тоже бывает, ветки вот так засаживаются, скидываешь их с молодняка особенно тоже. Ну, сейчас мне просто руками не охота это делать. Раз вот с посохом и убрал. Я вообще рассчитывал, что еще волнушки пойдут. Может, все лисички в каком-то моменте опять вылезут. Помимо пеньковых опят, и прочих. Так что иду и смотрю, где съедобные обычные для меня грибульки. Ладно, пока что все, как говорится, и еще раз про мухоморы. Дай-ка мы немножко снимем. Забавно стоит. Наверное, даже листы брать не буду. Вон еще один. Я так особо немножко рядовок нашел, пока улазил. Ну, прибавления весомого такого нет пока что на данный момент. А, вон он уже кто-то стоит, не мухомор, походу. Ой, блин. Сейчас мы вот эту херню скинем. С дерева. Пустимся, глянем. Это уже рядовки должны быть. О, блин. разновидности рядовок ну, палку нам тут не надо так, это уже не мухоморы это уже наши клиенты да, это рядовки а может и в каком-то смысле и паутинники блин да моя вроде целое. приходится порой под самую шляпку срезать, чтобы понять, сожрали ее или нет. Или в попытках сожжения. Ну, вроде она уже единая. Порой вот так вот разделяешь, смотришь, ну, еще можно использовать. Нет, оставим червякам. Но та целая была, вторая, или первая правильно называть. В общем, где мухоморы, рядом обязательно будут съедобные. Вопрос только в каком состоянии, это уже другой момент. Ну, мухоморы они тоже съедобные, но они лекарственные и просто так их есть не надо. Еще раз скажу об этом. Всем доброго всем здравия еще раз. Это вот у нас мхи на остатках пней, такие зеленые, иногда рядом с грибами, иногда просто. Я все думаю пеньков найти опять. Ну, пока что особо ничего не видел. Только только вот, промаченная грибница. То есть лес. По всему не особо. Пока грибов. То мобилей, в котором они ранее были. В более здравые моменты. Ну и не страшно особо. Главное, что есть и почему. Дальше продолжится наше полетие круголетием, и они также в оздралости будут нас радовать. Долго умудрил, ходил поверх, вот нашел первую свою волнушку за этот период. Вот она, волнушка. Ну, сейчас далеко ходить не будем, более крупная рядом. Они, в моем понимании это розовая грусть. По-другому я их называть не могу. Вот сейчас мелкие тетеньки, дяденьки. В общем, я их забираю. А там мать разберется. Раз они есть, это уже хорошо. Я так и думал, что грибница пробудилась. Но, блин, нашел там, где обычно их много, не так много. Ну, посмотрим. Надеюсь, поют далее еще больше. В общем, опять я мухомором попрыгал тут у нас уже такой не особо боевой а вот такой веселый стоит так у меня просто намеки были, что рядом здесь еще съедобные грибы помимо этих лекарственных. Лекарств, вот я сюда и опять с холма спустился. Не знаю как что, и где, да как, явно что-то тут есть хорошего в знаках. Значит где-то рядом с Мухаммедом есть, есть полезные просто грибы грибы по поводу молодняков у нас обновились многие как, можжевельники которые были загажены хренью какой-то ну, кустарники тоже по всякому есть и деревца мелкие свежие есть и кустарники свежие так что весна идет весне дорогу ладно идем заснимем что-нибудь еще в общем видите здесь молодые зеленые молодняки вот эти не знаю что за на самом деле что за молодняк этот идет его полно такого зеленого В общем, решил просто заснять, пока грибов не нашел. Можжевейник обновляется, эти все, с него облетает. Сухостойные хвойники. Сейчас смотрю, может, где еще рядового грибница очухалась. волнушка так еще пока что не нашел. Могут еще попасться. Я хочу сделать восьмерку. Скажем так, круголя. Так что сейчас пройдусь по определенным местам. Посмотрю, насколько там что восстановилось и может быть здесь не решил заснять вот этого пеньказавра. Он уже ну, его подточили. Он уже такой весь бывалый. Это тоже уже того. В общем, пеньки пошли. О, вроде свежий. Ну, можно взять. Вот один заберем. Правду посмотреть надо, в каком состоянии он. А потом. Ну, вроде целый, как ни странно. Так, да, целый. Один пеньковый. Забавно. Хотя я шел сюда, чтобы волнушек поискать. Ну, сейчас посмотрим, может еще какие найдутся. Как я и говорил, рядовка сиреневая есть такая. Ну, ее, похоже, уже кто-то есть и без нас. Хотя не поймешь нет, она вроде непонятненькая, не блин, то ли сама по себе такая, то ли съеденная уже, ну похоже начато, тут еще идет он. не знаю в каком состоянии они, это вроде получше, хотя тоже вроде получше назвать. Блин, забрать что ли, домой? Ладно, крупную еще можно взять, хотя нет уж смысла. Да, мелочь ее проела. Ну, не Можно эти взять, моменты. Немножко этих возьму пор ну, мы тут все раскидаем в лесу, пускай множится как-то так, ладно, печально, ну ладно, печаль прошла, еще нашел рядом, он, вот. вот, вот и вот, ну еще может где-то есть, в общем попробую, если нормально соберу населения рядов не ждал я увидеть маслят в общем нашел я маслята в каком они состоянии узнаем прямо сейчас ха чистые большие маслята ха -ха, алеха как у тебя блин а, иногда погаде даже помогает чистые маслята буквально наверное, вчерашние Класс. В общем, весело. Не зря <смех> прошелся, как думал. Дальше идем, веселее будет. Очень видите здесь разновидность солгалых опят. Даже не знаю взять не взять. Вот это вроде шампиньон. все посмотрим. Блять, это прям, паутинник развалился вот этого возьмем более-менее вот это точно шампиньон Блин, срезал не особо хорошо его да я их когда то уже скажем так разного размера брал вот этот тоже ну, ну вот он видите крупный. Тут одна из грибниц шампиньонов, вообще я хотел найти изначально здесь. Нашел 4 шампиньона и не очень хорошим в некоторое состояние. Это, скорее всего съеденный или нет, вот он, шоколадный аж такой. Так, ну ножик у меня не сильно острый. Бинозная тоже зрелый. В общем так. Посмотрим, может тут опять она найдется, как раньше было. И воровки, тогда уже засниму их. Нашел место, да. Тут вот чесночный гриб молодой, мелкий. Давайте подсветите. А вот тут осины, хотя это не осины. Гляньте это дикие пчелы. Пчелиные это улей дикий в почве. Забавно. Вот этот чесночник я заберу с собой. Первый раз здесь улей увидел. Вот типа это тоже чесночные грибы мелкие, я их пробую Да, это не ос, это вроде пчелы. В общем, тут дикий. Дикие пчелы на заблоне, чтобы в почве были. Вроде не оса, вроде пчела. Ну ладно. Так, коррекция. Вот я нашел опята пеньковые, надеюсь целые. О, класс. Ну, два – это тоже хорошо, к тому одному. Это уже хорошо. Кстати, пеньковые опята, они часто еще бывают просто не на пеньках растут, а если какая-то коряга валяется, затоптанная даже с губи, то они и там бывают. Так, ветки вниз. Леши меня сегодня радует, даже сказать, балует. Так, вот тут у нас ландыши, ягоды. Ну, их полно таких местами. Я просто их не снимаю, смысла не вижу. Они, как говорится, ландаш, он лекарственный. Жрать ты их не будешь. В таком ключе поэтому я особо внимания и не уделяю. Ну, пока вот так вот. Не особо <смех> множество. Ну, что есть, то есть. Так, вот у нас чесночники. Они такие серенего-розового. я, наверное, вот этот заберу. И вот эти два заберу. А вот те мелкие остались вот я спускаюсь по тропе, тут обычно маслята и маховики, но сейчас в данном месте их особо-то и нет. Но вот с другой стороны было весело что нашел. Я еще там добрал кто-то пенька, шибанул большого, но он вроде целый, видите, какой он с ладонь размером, как-то так. В общем у нас тут теплый ветерок, солнечный, ну и малость облачная. Вот цветут цветы. Распускаются Тут мелкие грибульки. Я еще три масленка взял. И думаю, еще найду. Да, 2-3 ведра. Молодняк идет Сосен. осенью. Ну, срач, если срач. Я его снимать не хочу вот раз. Очень только грибы. И свой поход обратно. Ну и то, что там дома. Посажу липу, бархаться Тоже засниму. Вот тут одно из первых мест, где желтая рядовка. Лучше кулпаки вот эти, навозники. Как вот там правильно назвать? Там еще рядовка одна стоит. спереди И не одна. Это одна из первых глинис, где рядовка вот эта. Не знаю, какое у нас состояние. Если будет целое, заберу. В общем, видите, засранцы и засранцы. И весь посаду лес загадили. Кто вот не видел, вот гриб веселка. Он тут рядом с пеньком был. Ну там спилил пенько вапента одного. Тут еще трутовики идут. Тут. И блин. Калина дикая. Скажем так и грибы. В таком ключе, но я пошел отсюда далее. Раскидал я рядовку сюда тоже, желтую, там они уже перезревшие были, стояли. Посмотрим, может где-то серая еще очухалась. В данных местах, значит, вот здесь желтая рядовка в основе изначально была, вот и вешенка, еще где-то там спереди похоже. В общем, сейчас я их заберу на пеньке. Так, продолжаю снимать, вот эти молодые листья земельники, тут он опрыганный, вот свежий, тут вот у меня рядовка серые. Нашлась 4 грибольки даже не 4, 6, вот еще больше, одну я уже снял, вот она у меня здоровая тут. В общем, как я сказал, доберу я как раз около бедра грибов, очень весело. В общем, дали мне на выходе три зонтика. Игорь, не только у тебя они есть. Вот у нас малю типа вишни или сливы. В общем и косточковые. Тут, как говорится. Я такой рад, что у нас тут. Может черноплодка идет, а болт его знает. Родственники они все. В общем, сейчас соберу зонтики эти и домой. А там посадка липы и бархатцев в завершении глаз. В общем, тут. Позадомаем, где я садил молодую липу. Закинул сюда сейчас два молодняка. Одна точно липа, вторую не знаю. Еще вот от другой липа стоят. Как-то так сейчас бархатцы пойдем садить. В общем, вот бархатцы, сейчас я их перемещу и уже засниму на месте своем, где они будут. А, блин, чуть айбу не придавили, его ну, более-менее. В общем, посадил сюда бархатцы. Вон еще кустик. Тут хиномелька, да? Хиномелис. Еще некоторые сваливаются в руки. Значит готово. Вот одна свалилась. Эти еще. Ну аромат только-только набрали. Так что пока висят. Ну ладно. А мы идем к завершению. Как-то так. Доброго добро. Всем постоянства. Сегодня у нас 8 февраля. Так, это у меня анис. Это у меня тут яблони. Хезы какие. Магазинные. Тут тоже такого плана. Да. Сейчас ищу томаты, которые у меня тут. Я же теперь это всякие тут Итак, ещё так еще одна яблоня. Так, тут у меня, виноград. Я же сейчас это частично решил заняться, как и раньше, разделить по сортовым отделам, потом садить. Сейчас надо томаты, так лимон. У меня тут 4 цитрусовых и так, мандарины отдельно, манжерины, грешруты. Или лимоны. Так. Так, антоновка еще, я бы мне кажется, еще хватает. А, вот они, томаты. Томаты. Томаты, томаты. Так. Еще яблон. Так, ладно, сейчас это выберем. Заниматься буду сейчас только томатами. Как-то так. Так, тут видите, преобразовалось мало места. Что я сейчас это сделал? Вот у меня тут семена томатов. Идите в руку. Я их хочу накидать сюда потихоньку, понемножку. Вот этот из испеченный инкубатор. Блин скидал их немножко так сейчас мы их немножко раскидаем как пойдут так пойдут потому что это свои я еще хочу сюда из купных бычье сердце закинуть так а это своя помидорка была одна мелкая из тех больших которые Вымахали. Ну, еще немножко сейчас закинем и покупных. В общем, буду два инкубатора вот так стоять. Киви он так стасись и стоит он потихоньку полигоньку и этот томатный будет тут. Потом посмотрим с огурцами как. На ну, их, наверно куда-нибудь сюда. Вот это еще у меня не запомнил кто именно растет, поэтому не знаю кто рел с остатками граната. Посмотрим, как-то так. Вот так вот наблюдаем за зоопарком. В общем, цирк за оградой. интересный, Ну, понятно, дело, когда она на привизе. Не особо весело. Так, доброго всем постоянства. Сегодня у нас 11 февраля. Так, потихоньку полигоньку. Моменты некоторые продумаю, как что. На озвучку пока не установил. Точнее сказать. С помощью брата будет USB-шная. Сестра как привезет. Ну там видно будет. Тогда уж будет моментами попроще. Ну ладно, всем доброго, приятного, пока снимать нечего. Так, всем доброго постоянства. Пока особо не заморачиваюсь какими-то делами, потому что пока еще погада стоит. По малому перемудриваю свои эти брюки. Ставки уже понятно, докуда дошли больше стынь, ну в половину точно получается, что у меня вот так они. Да, забавно-то не в этом получается. Когда-то я тут вырезал куски убитые, вставлял вот такие ткани, ну эту же ткань напрямую. Ну сейчас даже вот тут вот на нее пришлось вставку делать, накладку, потому что накладки продуктивнее получается. В плане защиты от износа. Да и более-менее нормально так вышло. Ну, на ставку накладка. Так что потихоньку полигоньку, я думаю, у меня вот эта часть скоро будет тоже белая. Вот. В зависимости от этого самой ткани, насколько она там изношена. Как-то вот так вот. Ну, потихоньку полигоньку оздоравливаю. Такие, грубо говоря, колбойские джинсы получились в каком-то смысле. Доброго здравия, здравия на пороге. В общем, дела идут. Инкубатор инкубируется. Звук устанавливается. Видео тоже. В общем, озвучка теперь вон там, на проводне. Таким моментом я завершу свой ударный. Гласительный ролик. Может займусь еще инкубатором и прочим. Как-то так. Сегодня кому у нас какое блин долбанное число? Так. Вчера тренажка была, сегодня 14. -е. По навязанному счислению февраля 2023. Условного лета, блин. В природе нет ни времени, ни возраста, так как все эти цифры ебанутые искусственные. Никакой роли не играет. Как-то вот так вот. Всем добра, здравым мы на пороге здравости. Усиление, укрепление во всех направлениях. А здравление также во всех направлениях. Будьте здравы, ни под кого не подкладывайтесь, не подстраивайтесь. Иначе вы себя, скажем так, не будьте честны собой. Соответственно, с вами будет то же самое со стороны. Лучше, честно сказать, как есть, чем приукрашивать или лизать задницу кому-то. Ради каких-то отношений, которые просто никакие. Как-то так. Yeah. Доброго здравия здраво на пороге. Сегодня у нас 5 февраля, февраля, февраля. Так, я вертался из городской обители. В общем, буду эксперименты ставить. Да, вот еще два фильтра, скажем так, на пробу взял. Там видно будет, но я не к этому веду. В общем, видите, здесь два пакета грунта 10-литровых. Чуть позже покажу, как я инкубаторы делаю. Да? Ну, это будет в следующем, скажем так, в продолжение сюжета. Да, хотел в комнате делать, но не буду. В общем, получается, вот три инкубатора, один прямоугольный, один поменьше, другой крупный, круглый. Это из-под так называемых тортов. В таких, короче, вот эти картонные из-под яиц, они просто в мульчу пойдут в будущем, На, когда буду почву, это, короче, восстанавливать, дополнять, это роль не играть. Вместо торфяников для рассады можно использовать из-под упаковки это так рекомендация вот вот эти вот лучше раньше которые были сейчас вообще какая-то бумага раньше была картонки ближе ну это ладно сейчас пошагово будем все снимать в общем вот он грунт я скажем так хотели взять светофоре 60 литров он получается 175 рублей да ну торгашня же блин но блин он громоздкие пакеты там дырявые, чтобы почва дышала их надо в что-то сразу класть, у меня такого не было на себе таскать не особо было бы а фиксе они сейчас грубо говоря подняли цены фикс прайсе, более торгаши же тоже, но опять же дотащить проще такой пакет чем те В общем, пускай получилось фактически в одинаковое, но в три раза по их мнению, ну на три раза меньше, но и не столь важно была бы можность, я бы тут все говорится. <смех> Были бы можности за действия, я бы все и без этого обходился. Так что это ладно. В общем, любой грунт для рассады берете, какой вам понравился, И мы его буквально засыпем, наверное, на половину инкубаторов. Так, тут у нас такой это стол для кошачьих псиных, скажем так, надобностей. Какие-то моменты с мебель я пока еще не делал и не собираюсь. Ну, не до того. Рассаду, думать, надо будет, скорее всего, тут ставить какую-то будет. Но это потом, не сейчас. И главное, чтобы вот эта балда не мудрила сама. Ну, сейчас покажу пошагово. Сейчас засыплю грунт, и пошагово буду я садить, как уже говорил, хиномелис. Немного возьмем. Тут у меня анис. Наш вот этот вот бедный. И грушовка. Отдельно у меня еще сорта в городской обители остались. Часть туда опять же увез. Но смысл-то в том, что надо делать все так, как надо. И по многому в этот раз я садить не стану. Поясню потом почему. Сейчас засыпем почву. Просто, блин, не особо легко снимать это все и, как говорится, и делать. Я не шестисотковый Сергей, у меня оператора с собой нет. Так, ну, наверное, придется все срезать, чтобы мозги потом не клепало. Пакеты, кстати, неплохие, потом их использовать для чего-то другого я имею в виду их можно и как пакеты и потом распороть эту клеенку в таком ключе да дам отдам. Так. попробуем аккуратно так вот мы все это я потом сожгу обрезки так сейчас пока натормознем рекомендую почву размять потому что это дело не особо весело получается когда конки не особо хорошо закидывается и слишком мато излишне много тоже ее смысла нет добавлять пускай лучше прослойка будет по высоте больше чтобы молоднее еще в инкубаторе они же по-разному вылупляются. И они, скажем так, чтобы потихоньку по-любому и друг дружке не мешали. Так, я сейчас, наверное, сначала засыплю, потом продолжим съемку. Так, вот я засыпал. Примерно наверное, это чуть больше трети. Ну, Где-то к половине ближе. Можете их утрясти, чтобы они выровнялись. Типа вот так. Да, если почва, скажем так, влажная, я не рекомендую излишне поливать ее. Ну, что-то там кладкая, сиди спокойно. Чудище. Так, вот так как семян у меня, в принципе, хватает, это у нас грушевка. А, от мы всю засадим, как есть. Так так думал куда кого сейчас покажу по поводу садить да я раньше просто рассыпал сверху и все типа готово вот все таки я думаю сейчас мы грушовку сюда в мелкие засунем я слегка его этот грунт смочу потому что он местами сухой но я вот, когда раньше делал я их особо не прикапывал косточки так как не видел смысла сильно это делать, это, блин. Да, лучше их это разряжать. Ну и когда этот, как его сказать, некоторые моменты своей ранней деятельности по садоводству такому выращивания плодовых из косточек, ну, я имею в виду деревьев, особо не заморачивался. Даже не думал, блин. Первый у меня опыт был, когда скажу, что он такой вот, не сказать, что особо успешный в каком-то смысле, так как я на мешал вместе косточки разных сортов, а потом хз кто где. Ну, то, что я там раздал все эти, в итоге яблони этой роли-то не играет. А Смысл в том, что какие у вас сорта, а вы сами там думаете, куда, что. Так, сильно поливать его не надо. И старайтесь, наверное, особо много не садить. Так, тут у нас вообще тебя, крышка. В общем, один инкубатор. Что-то не пойму, как он закрывается. Или не закрывается. В общем, говоря, сейчас как-то там вообще это... От тебя ли крышка, блин? Хороший вопрос. Что-то... А, все сел. Грубо говоря, вот так вот берется. Привет, холодильник. Да, от кошачьих радостей тут всяких полно гадостей, блин. Ты тоже не успеваешь от этой всей хрени. Но это не беда, это все вымоется. В общем, ставить им вот так, грубо говоря, в холодильник. Сейчас еще два рядом поставлю. И буквально я условным феврюлем всегда делаю, так как буквально они там это... Ну, когда уже вот эта пакость под названием зима проходит полностью, они сходят где-то это, в районе апреля так называемого но опять же если бы не было зимы сраной этой то куда бы было здравия это все делать и быстрее сейчас мы еще тут возьмем Ну, и в плане аниса я много садить не стану хоть инкубатор вот этот будет но сейчас пока этот. но то же самое дело как и с этими блин вот так вот порой возьмешь и не туда еще закинешь так, вот я... Да, много из-за чего не садите, да, потому что они сходят фактически все. И первые условные свои дни жизни, так называемый, будут они у вас в этом, грубо говоря, находиться. В контейнере. И буквально там я, когда уже только... Шестой лист или седьмой идет, их рассаживал не, не раньше по одной простой причине, они так это у них корневая система, да, по сути своя, более сформированная получается, но опять же лучше, когда они вообще мелкие, их не трогать, потому что слишком бывают болезненные какие-то попадаются. И как раз, когда они первые вот эти моменты своего существования тут, они, наверное, будут, скажем так, больше выявляться, кто из них останется в живых. У меня просто печальный опыт с Антоновкой, то, что самый капризный сорт получается, это она. Так, ладно, хватит нам. Потом 1х, это вся влага у нас будет в этом. Скажем так. Вся эта влага будет на крышке инкубатора. Да, поэтому я особо не заморачиваюсь. Холодильник-то это. Если там что-то просыпали из этого плана, легко потом... Помыть это все. И слишком это вот в нынешних холодильниках. На заднюю часть не двигайте, а то это будет. Она морозит. Так что можете это заморозить малость. Так. Ну вот еще вот Анис остался. Я его буквально трогать больше не стану. Пока что. Мне надо одно дерево на замену. Либо на подспорье нашей вот этой поеденной вешенкой берняги и грушевки тоже надо немножко нет а одну надо которая пойдет так а это у нас грушевка была бы <laughs> было бы весело так и намелес. ну это айва грубо говоря аримская чинайская или как ее называют ну я кустовой называю айвой это вот с наших первых плодов, косточки. Живучая, могучая. Тоже много, наверное, делать не буду. Во-первых, ей самой будет легче, чтобы корни не переплелись у проросков. Да и, скажем так легче будет подержать в этом общем инкубаторе, прежде чем их рассаживать в отдельные. но я вот из-под чая коробки делал из-под соды хорошие были раньше, сейчас какая-то глобудобная ну и можно и все равно из-под соды, из-под чая использовать у меня у вот друга дед занимался это скажем так как я знаю и он вот эти все растения по союзу по почте перерисовал косточки, там с прочие сильные. В общем, я слегка их так это притыкал. Ну, можно еще сюда в качестве дополнительных докидать. Потом ладно, отделим аккуратно. Хеномелицы из-за чего сею. Хочу это от своих скажем так сиенцев еще проверить как будет схожесть первых первенцев грубо говоря это как извращаются некоторые типа внуки ваши в каком-то смысле так ладно идем так да youtube нахереет от такого ролика так, это я потом аккуратно складу уже когда-то и уберу. Ну, Идет инкубатор туда же по назначению. Так, скорее всего, наверное, так его складу, потому что слишком туда удвигать. А, есть же здравый смысл, можно сделать вот так. Сдвигаем и вот так. Место есть, так что ерунда да из-за чего холодильник трещит порой это из-за того что место где он стоит неровное порой приходится вот всякую подкладывать чтобы не играло. ну в общем вот это грубо говоря увидели как я делаю так это я в топку уберу сейчас семеносе уберу сейчас все уберем почву тоже уберу в общем, будьте аккуратны, делайте все потихоньку, полигоньку, не торопясь. Бежать вам некуда, спешить некуда. Ну, в зависимости, как настроите, я рассчитываю, что когда будет уже тепло окончательно, без извращений торгашеских, у нас будет нормальный приплод модника, вот этого схода да, что еще не, не сказал, я еще эту, а, по поводу грушок, я другу обещал так что как говорится это только во благо во, во благо и только во благо да. сейчас мы это аккуратно обратно складем в общем вот такие моменты на данном я глаз свой завершаю благодарю за внимание Добра, сейчас пойду бытовухой заниматься после то того, как тут -то приберусь. Ну и на послесловие, что хотел сказать. Будем заниматься забором, когда тает все, да, муски куски Да, еще послесловие. Когда этот, ну, наверное, все, разумеете, что там желательно завязать этот пакет с остатками почвы, либо как ты его это за не испарялась влага из почвы а то слишком высохнет тоже не дело опять его замачивать, замучивать ну я про этот грунт, то что называют они хотя это почва как-то так вот замели и ладно можно было еще это смешать воду и пролить гидрокисию, ну и перекись водорода это уже каждый сам пускай думает, решает и так далее. Ладно, всем добра.